есть поговорка «как мы отдыхаем, так мы и работаем». Я даже шучу в этот момент. Все знают, как новые русские отдыхают, но мало кто придает значение тому, как они работают. Так вот, давайте поговорим об отдыхе. Сейчас очень модная темы и выгорания, и отдыха, и работы, и соотношение работа-отдых. И, в общем-то, во все времена различного плана нервные проблемы лечились водами, санаториями и отдыхом. Так давайте разберемся, что такое отдых. Понятно, что я сейчас не скажу никакой истины. Вы все это знаете. Другой вопрос, что это имеет смысл делать. Первое, что хотелось бы сказать, это виды отдыха. Их всего два. Бывает активный отдых, бывает пассивный отдых. То есть активный отдых – это... Какие-то выезды, какие-то вылазки, какие-то там развлечения, посещения и тому подобного рода вещи. То есть все, что предполагает активную деятельность. Пассивный отдых – это отдых, когда мы находимся в позе звезды, так называемой. Да? То есть мы больше лежим, расслабляемся и что-то делаем именно направленное на расслабление. Соответственно, отдых – это действия которые приносят ощущение отдыха. То есть я отдохнувший. И почему я начала с того, что отдых есть пассивный и активный? Дело в том, что когда у нас есть контакт с собой, и мы понимаем, чего мне хочется. Если мне хочется в горы, условно говоря, то если я останусь наедине с телевизором, мне будет нехорошо. Но если я хочу Побыть наедине с телевизором мне будет нехорошо в горах. То есть у каждого человека есть и один, и второй вид отдыха. Насчет того, что они прям чередуются, или у них есть какая-то закономерность, или надо там три раза полежать, два раза в горы походить. То есть таких вещей нету. Каждый человек здесь решает для себя. Более того, мы часто знаем людей, которые вообще не могут сидеть на месте. Причину я бы помолчала. Но мы еще знаем людей, которые совсем отдыхать не умеют. Ну, смотреть пункт первый. Так вот, первое на первое имеет смысл определиться с видом отдыха. Что мне хочется. И честно себе признаться в этом. И сделать именно тот вариант отдыха, который вам хочется. Второй вариант, который имеет смысл напомнить. Это то, что отдых бывает ежедневным, когда мы отдыхаем после работы. Дело в том, что сейчас у многих работа бывает графиками, у многих работа бывает в течение дня урывками соответственно отдых не обязательно должен быть после работы, он может быть между работой, он может быть еще в какой-то момент, может быть это вообще просто сон, но это именно ежедневный отдых второе это еженедельный отдых пресловутые выходные и снова обратимся к людям которые не умеют отдыхать очень часто у людей просто нет выходных Здесь очень часто не работодатель эти вещи регулирует. Дело в том, что иногда нам кажется, что меня заставляют 24 на 7 быть на связи. И более того, у меня 24 на 7 звонит телефон и мне говорят, ой, надо вот срочно это, надо срочно то. Самое удивительное, то, что мы приучаем людей именно к этому. И они делают так, как нам надо. Я понимаю, что все это уровень подсознания, они сознание в сознании, все так жалуются, все так переживают, что их так загрузили. Но на самом деле выходные есть у всех людей. Как бы вы ни работали, какими бы сменами вы ни работали, всегда есть какие-то варианты отдыха. Бывают моменты, когда мы вкладываемся в какую-то сферу жизни, например, бизнес. И тогда, допустим, полгода-год мы работаем так, что у нас про выходные можно забыть. Но опять-таки здесь есть какое-то время, когда мы так работаем, то есть полгода-год. И потом постепенно мы начинаем себе давать один выходной, может быть, два выходных. Но в этом случае мы не забываем про ежедневный отдых. Он должен быть очень качественным, чтобы у нас не было перегруза в конце недели. Либо э, неравномерное распределение нашей занятости. То же самое касается, если такая сфера, как материнство, имеет место быть. Очень сложно выкроить мамам выходные дни. Материнство – это навсегда. И туда не уйдешь ни в отпуск, ни в выходной, ни еще какой-то. И тогда имеет смысл научиться молодым родителям обращаться за помощью к старшему поколению, либо к няням, либо сейчас у нас есть некоторые организации, когда даже в торговых центрах можно ребенка оставить на какое-то время и хотя бы просто в тишине попить кофе или еще что-либо. То есть за ребенком присмотрят за это время. Итак, ежедневный, еженедельный. И вот здесь уже начинается интересная вещь. Вообще-то в Советском Союзе был ежегодный отдых, то есть отпуск. И он давался на 20 плюс-минус дней. Сейчас наша жизнь гораздо более бурная, чем в советское время. И работодатели очень часто переходят на отпуск два раза в год. И это оправданная вещь, потому что мы за неделю можем хапнуть впечатлений, которые мы делали бы за год. А вот недавно я слышала интересную вещь, что психолог может отдохнуть только при условии, что он четыре раза в год путешествует. Каждый опять-таки выбирает для себя этот отдых. То есть получается либо ежеквартальный, либо полгода, либо раз в год но опять-таки этот отдых он нужен. Если мы не делаем подобного рода вещи, то тогда наступает такой момент, как выгорание. То есть естественно, что когда мы начинаем что-либо делать, у нас задор, у нас подъем, вау, у меня куча клиентов, вау, как здорово я востребованный. Потом потихоньку у нас состояние усталости, который плавно переходит в состояние апатии. И потом это переходит практически в инвалидность. И если мы последняя стадия истощения, это, наверное, именно тот момент, про который мы давным-давно знаем. Нервные клетки не восстанавливаются, и от этого можно умереть. Дело не в количестве отсутствия нервных клеток, дело в связях между ними. И когда наш организм для того, чтобы сохранились физические функции, то есть жизнеспособность организма, он выключает ненужные нам блоки. И часто это просто мозг. Мы же знаем истории, когда люди при искусственном питании лежат в коме и тому подобного рода, когда мозг выключен. И, собственное истощение очень напоминает это состояние. Поэтому отдыхайте. Отдыхайте столько, сколько нужно. И не путайте усталость с апатией и другими состояниями. Усталость а – можно отдохнуть, и она пройдет. А это физический момент. Апатия – это морально-духовный момент, который сном не восстанавливается. И тогда, если мы говорим про второй, вторую эту стадию, да, когда мы говорим про истощение нервной системы, когда мы говорим про то, что встало, уже устало то тогда это уже помощь специалиста. А нормализуя часто режим труда и отдыха, человек начинает восстанавливаться. И не так-то много нужно того самого отдыха. Попробуйте. Надеюсь, вам не просто понравится, а еще и получится.